Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня я поделюсь своим видением, своими такими результатами, своими эмоциями о компании, сотрудничество с которой я знаете, вот наслаждаюсь, всегда восхищаюсь, что действительно в интернете есть просторы, есть где можно себя показать, познакомиться с очень интеллектными людьми, Узнать много нового для себя, просто сидя дома зарабатывать. И просто хочу вкратце сказать, почему я выбрала компанию New Millennium Ltd. Мы сейчас каждый выбираем компании, то есть в интернете очень много компаний. Есть продуктовые компании, есть всевозможные инвестиционные компании но я всегда искала компанию которая которая связывалась с недвижимостью и сейчас многих интересует недвижимость если даже у кого-то есть своя недвижимость у многих она кредите многие оплачивают ипотеку и сейчас даже многие можно сказать не имеют жилья особенно наши молодые и поэтому я думаю это вопрос номер один который стоит перед нами в нашем проекте в компании new millennium LTDU есть такая возможность заработать накопить а также приумножить если допустим нам самим копить то это нужно практически отказаться от всего. Сейчас, если вы посмотрите всякие рассылки по интернету, то мы видим, да, если, допустим, имеется ипотека, то уже считайте, каждый человек ну, отказывается от многого. И у нашей компании есть возможность приобрести жилье напрямую. То есть New Millennium компания, которая занимается, инвестирует в строительство, заключает договора с Компаниями, которые занимаются строительством, возможность даже приобрести жилье за наличный расчет. То есть это та возможность, которая, наверное, сейчас актуальна каждому, потому что каждый хочет приобрести жилье, не все такие платежеспособные. А ни для кого не секрет, что компания, компания если вы приобретаете жилье, то она сдается именно под ключ. Что такое под ключ? То есть... Полностью оборудована квартира, то есть полностью мебель, кухонные принадлежности, то есть абсолютно заходите и только живете. Помимо этого компания вам предоставляет персонального адвоката, юридического проводника для заключения сделки, а также пятидневное такое бесплатное проживание в отеле за счет компании. Что нам остается? То есть нам остается это поверить в себя изучить маркетинг, начать действовать со спонсором, ну и получить определенные результаты с минимальными затратами и затратами времени, то есть это практически и на время, и на финансовые расходы. То есть наш бизнес, он информационный, и эту информацию не стыдно предлагать. То есть это предложение даже, можно сказать, от которого невозможно отказаться. Компания наша, называется New Millennium Ltd. Она зарегистрирована 24 мая 2011 года. Как у хорошей нормальной компании, имеется свой сертификат. То есть сертификат регистрации. То есть компания уже с 2011 года в интернете. И за это время она зарекомендовала только себя с положительной стороны. Продуктом компании является недвижимость и все, что с ней связано, сертификаты компании, а также интернет-бизнес. То есть мы являемся информационными агентами, то есть мы даем полностью информацию о нашей компании и за наши результаты, за нашу консультацию компания нам щедро оплачивает. Если сейчас посмотреть, многие жалуются на свои финансовые проблемы – но мы должны думать не о сегодняшнем дне, мы должны задуматься над тем, где мы будем через 5 лет, что с нами будет через 10 лет, что будет с нашим поколением. То есть компания она позаботилась и предоставляет нам такой информационный бизнес, с которым мы можем состояться, бизнес, с которым мы можем иметь свой собственный курорт, иметь не одно, а несколько жилья, отдыхать, наслаждаться, то есть это тот бизнес, который именно онлайн бизнес, я вот сколько сотрудничаю с компанией, это не работа, это просто наслаждение. И сейчас компания развивает свой бизнес именно на Северном Кипре, то есть занимается строительством жилья именно на Северном Кипре. Почему? Потому что на Северном Кипре практически нет преступности. Это, знаете, такое вот безопасное место, где можно спокойно растить своих детей, внуков, сейчас вот актуальная тема, наверное, кто бабушки, если среди нас есть, это актуальная тема. То есть здесь безвизовый режим, как я уже говорила, здесь курортная зона, то есть здесь... Круглый год тепло, такой, знаете, легкий средиземный климат, где мы можем отдыхать, наслаждаться. В то же время, наслаждаясь отдыхом, мы можем зарабатывать в интернете. Также здесь английское право и законодательство. То есть это тоже о многом говорит. Также на Северном Кипре очень разв... развит сейчас туризм, очень развитая экономика. И если кто-то интересовался, то здесь образование стоит в полтора раза дешевле, чем в Европе. И очень много русскоязычного населения сейчас в данный момент на северной Кипре. И за такой вот период... Как компания сотрудничает, развивается, она зарекомендовала себя как честная, стабильная, легальная и стала такой популярной компанией. И сейчас тысячи людей сотрудничают, так скажем, поправили свое материальное благополучие именно с нашей компанией New Millennium Ltd. И уже более 300 недвижимости, то есть приобрели уже партнеры нашей компании и не одно жилье приобрели, они наслаждаются этим бизнесом, есть возможность даже приобрести несколько жилья, сдать в аренду, сейчас, знаете, это уже получается ваш финансовый доход, ну, такая уже стабильность. И кто там вот побывал на Северном Кипре, уже обратно возвращаться не хотят. Потому что говорят, жизнь там как в сказке. То есть компания оказывает все содействия, чтобы партнерам было удобно, чтобы у партнеров было жилье, то жилье, которое вы хотите приобрести, то есть это вы можете найти на сайте компании специально рассмотреть все варианты, которые компания вам предлагает и приобрести себе то жилье, которое вам бы было по душе. И сегодня каждый из нас, я думаю, должен принять решение, задуматься, то есть не только о себе позаботиться о будущем, не только о своем, уже о внуках, может быть, о детях. То есть, если даже вот взять мой возраст, как я сказала, мне уже 58 лет, мне сейчас охота действительно наслаждаться жизнью, отдыхать. А почему бы нет? Вначале, когда я искала компании, которые, с которыми можно сотрудничать, то есть я всегда думала, вот найти бы такую компанию, которая будет возможность и отдыхать, и наслаждаться. И я думала, вот эту вот компанию я нашла. То есть этот... Хотите зарабатывать, пожалуйста, хотите состояться в интернет-бизнесе, пожалуйста, хотите путешествовать, пожалуйста, все компания, все возможности вам предоставляет. То есть компания, такое, знаете, вот в реестре сетевых компаний, то есть это говорит о том, что компания уже состоявшаяся и мы находимся в таком вот даже не стыдно сказать, что мы в таком перспективном бизнесе New Millennium Ltd. Компания работает по схеме бонус технологий То есть наша компания, это и есть компания инвестиций в недвижимость. Надо просто довериться, выработать в себе уверенность, выбрать для себя определенные цели и просто по этим целям двигаться. Мы информационные бизнесмены и сейчас знаете да кто владеет информацией тот владеет миром то есть это тот бизнес который пришел вовремя именно в казахстан компания работает не только в казахстане это международная компания и компания развивается то есть она уже Настолько поставлена работа здесь, что мы каждый являемся предпринимателями интернет-бизнеса, да? приумножителями, мы же финансисты, мы же успешные миллионеры. Если сейчас вы просто примете решение, то я думаю, вы будете в списке миллионеров наслаждаться жизнью. То есть сейчас есть партнеры, которые действительно это делают, и если... Не начнете вы, я думаю, начнут уже другие люди и начнут уже развиваться. И компа компания на достигнутом не останавливается. То есть компания открывает все новые, новые проекты. То есть если компания открывает новые проекты, это говорит о том, что у компании есть деньги. То есть это изобилие, которое есть в интернете, оно вокруг нас.